Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице а, сайта компании. А, компания а, основана 23 сентября. 27 сентября получены официальные документы о а, регистрации. Это теперь компания легальная. Основатель и руководитель а, компании Елена Евсеенко на главной странице сайта все находятся документы вы можете посмотреть регистрацию документа давайте я вам покажу вот официальная. затем можно проверить здесь все проверяется поэтому переводим на русский язык чтобы было видно где зарегистрировано, когда зарегистрировано, когда а, полностью вся информация. Те, которые а, люди а, любят работать в официальных компаниях, а, они всегда знают, как это проверить. А, поэтому все проверяется, все официально, ребята. А, мы очень рады, что... А, стали официальной компании. Итак, здесь на этой же главной странице, есть дорожная карта, здесь есть связь с администрацией, вы можете позвонить ей на Телеграм, вы можете написать ВКонтакте, позвонить там в мессенджере есть. Можно позвонить ей на Скайп, можно написать и позвонить в Фейсбуке. Это наши официальные группы, Телеграм есть, ВК, в Скайпе и в Фейсбуке. Здесь также вы можете посмотреть пользовательское соглашение оферта, а все прочесть от начала до конца, а чтобы не было никаких претензий ни к, а, к администрации компании, ни к вашему спонсору. А также политика конфиденциальности. Здесь все расписано, ребята. Прежде чем регистрироваться, я всем советую все изучить о компании. Итак. Здесь компания и называется «Идеальный маркетинг». Так как действительно маркетинг создан идеальный, и мы его сегодня с вами разберем более подробно, более детально. Здесь на главной странице есть бегущая строка. У нас... С понедельника по пятницу в 19.00 по Москве проходит вебинар. Ссылка активная. Вы всегда можете в 19.00 нажать на эту ссылку и попасть на, в конференц-зал. Вводите свое имя, войти и присоединяйтесь на конференцию. Я авторизируюсь и покажу вам по кабинету значит регистрацию нужно подтверждать обязательно через вашу почту а почта должна быть google или яндекс на другие почты письма не приходят обязательно установить свой аватар прописать свои данные профиля указать skype телефон страничку вконтакте работаем мы вывод пополнение вывод, денежных средств заработанных у нас рубли PR кошелек, Perfect Money в долларах приходят вам и Сбербанк России. Вы можете точно так и пополнять, и перевод Если внутренний перевод а между партнерами, вы можете переводить. У нас все, перевод денежных средств, вывод и регистрация у нас подтверждается через вашу почту с целью безопасности. Также здесь и есть личные контакты администрации и наши группы. В разделе «Финансы» отображается у нас сколько у вас сейчас на балансе, сколько вы пополняли, сколько вы заработали и сколько вы вывели. Значит, пополнение пополняется как я уже сказала, из PerfectMoney, из Pair кошелька и с, со Сбербанка. Вывод у нас точно так же. Пополнение у нас 50 рублей, вывод у нас 200 рублей. Минимальный перевод между партнерами а с рубля. Я уже выводила на Сбербанк 6500 и плюс еще переводила, выводила через новых партнеров. Следующий раздел партнеры у нас работает здесь в нашем в нашей компании программа реферальная. Здесь у нас реферальные вознаграждения очень щедрые по тысячу рублей за каждого партнера на три уровня в глубину. Здесь в разделе от партнеры отображаются ваши партнеры до третьего уровня, и ваша находится реферальная ссылка отображается зеленым, это активированы, а красным это еще не активированы партнеры. Также можно здесь просмотреть, нажать и вторую линию, и третью линию. Все у нас кликабельно, все очень доступно. Итак, в раздел у нас Площадка идеальный маркетинг, у нас здесь 6 столов, а первый стол стоит 1500, второй 3, а, третий 6, четвертый 12, пятый 24 и шестой. 50 тысяч. Вход, старт своего бизнеса можно делать с любого стола. У нас нет привязки к первому столу. Здесь у нас разработано уже несколько стратегий по заработку. Вы можете выбрать любую стратегию и приходить и зарабатывать с любого стола, начинать свой старт своего бизнеса. Итак, ребята, здесь же есть у нас кнопочка. Маркетинг. Можно в слайде. Сейчас делается профессиональный ролик. Добавится сюда еще и профессиональный ролик по маркетингу. Здесь у нас есть слайды очень хорошие, красивые. Расписаны все наши столы. И давайте мы более подробно разберем маркетинг. Я сейчас просто перейду на слайды. И вам все подробно расскажу. Что же касается реферальной программы, я тоже хочу вам объяснить, потому что вопросов идет много. Многие недопонимают и многие спрашивают, как же это будет все начисление. И я вам сейчас все это объясню. Вот смотрите, каждый наш стол, он зарплатный. Зарплата начисляется на каждом столе. Вы получаете доход со второго партнера. То есть, если вы оплатили бизнес-место, к вам встал второй человек, 100%, вернули свои вложенные средства, дальше будете двигаться уже из заработанных денег в системе. Ваша первая линия, она без ограничений. Вы можете приглашать людей вот сколько угодно. Растет юбка, кстати. Вот по поводу вот этой юбки, это отдельная тема, и мне хочется сразу вас вести в курс дела. Я очень много вижу рекламы, где обещают обрезание юбки. Но вы знаете, чисто технически это вообще-то невозможно. Поэтому будьте все-таки умнее, грамотнее и поймите, что именно в нашем проекте наша юбка работает на нас. И дай Бог, чтобы она у вас росла. Чем больше она у вас будет тем больше вы доходов будете здесь зарабатывать. Даже вот это и то является плюсом нашего маркетинга. Потому что, обратите сами внимание, вот вы пригласили всего три партнера. Вы получили одну выплату. Ваша юбка начинает расти, слава богу. За каждого второго партнера вашей второй линии вы получаете реферальные начисления. Да пусть их будет больше. Третий уровень. За каждого второго у вас получает вторая линия, первая. И вы тоже, дай бог, чтобы она стала у вас шире. Вы больше денег заработаете. У нас гениальный маркетинг, у нас продумано все до мелочей. Если вдруг многие спрашивают, я поставлю своего человека, личника, а это здесь вполне возможно, здесь не надо создавать себе никаких дополнительных кабинетов, все управление идет лично с вашего кабинета. Вы можете поставить броню, помочь любому своему партнеру. Это ваш партнер, это ваша первая линия. Под ним вот строится также структура, вы получаете все реферальные начисления. Представляете, да, насколько вообще все это круто. Бывают такие ситуации, вы пригласили к себе активного партнера, он вас взял да и обогнал. Бывают такие ситуации? Бывают. В другом проекте. Вам станет очень неприятно, вам станет обидно. Многие люди, ой, подумают сразу, все, меня обогнали, интерес пропал, не буду больше работать. Здесь вы ничего не теряете. Ну, ушел ваш партнер, да, на матрицу выше. Вы можете в любой момент купить следующий стол, и он вернется именно к вам. А самое это главное, что все реферальные начисления по всем столам будут вам начислены. Это же вы пригласили активного партнера, представляете? Все сохраняется. Поэтому здесь работать на самом деле будет огромное удовольствие. Сейчас очень мало людей знает о нашем проекте. Дайте время, несите информацию массы, рассказывайте о наших возможностях, и к вам придут люди обязательно на этот маркетинг. Вы разовьете свои структуры, и вы здесь, поверьте мне, заработаете очень большие деньги. Давайте разбирать пошагово каждый стол. Вот обратите внимание... Здесь можно работать как в управляемом маркетинге, а можно работать как в неуправляемом. Это же опять преимущество. То есть вы не желаете ставить брони, то есть вы ничего не понимаете, но вы всегда в любой момент можете переключиться на управление. А в неуправляемом маркетинге вы не можете себе этого позволить. Итак, представьте, что вы не ставите брони. Идет расстановка слева направо на свободные места. Ваши партнеры со второго человека возвращают полторы тысячи рублей, и все переходят следом за вами во второй стол. Если вы включаете брони, они идут уже по вашим броням. Это круто? Это очень круто. Второй, третий, четвертый, пятый стол. Посмотрите, зарплата везде. В каждом столе все, что подписано синим, это накопление. Все, что подписано красным, это переходы и это клоны. Все, что здесь подписано зеленым, каждое обозначение, это все ваши зарплаты. Где вы видели столько денег? Да ни в одном проекте вы не увидите столько доходов. Итак, что касается второго человека на втором столе. К вам пришел партнер, вам тысяча, тысяча спонсоров и тысяча вышестоящему. Ваши люди внизу начинают выстраиваться. За каждого второго это вам идет тысяча. Это если у вас три партнера, вам три. А если больше личников, так и больше вам денег. Следующий уровень заполняется. Ваши люди получают, вы получаете. Все довольны, всем радостно. Если бы не было реферальных начислений, вы бы разово получили три. Дальше бы вы не строили, ничего не получали. А здесь везде денежки вы получаете. И ваш доход увеличивается до 13 тысяч рублей. Помогаете партнерам, вы помогаете себе. Третий стол. То же самое движение. Те же самые начисления. 13 тысяч. Тысяча, тысяча и по тысяче. То есть 3,9 доходность 13 тысяч. Плюс клон три тысячи. Он идет по вашей броне. И спонсору звонить не надо. Вы сами будете руководить своим клоном. Куда посчитаете нужным, туда и поставите. Что касается четвертого стола. Первое – это накопление, со второго вам 7 на вывод. Сразу 7000 тысяч. 2 500 спонсору, 2 500 вышестоящему. Третий – это переход в пятый стол. Нижние ряды заполняются, так вам за каждого 2 500. Если у вас три личника, вам 7 500. А если больше? Третий уровень, вам 22 500. То есть доходность стола уже 37 тысяч. Что касается пятого стола, первое накопление, со второго, вам сразу 10 на вывод. Третий человек, переход шестой. Три спонсора, три вышестоящему, две в накопление. 24 плюс 24. Обратите внимание, все 100%, ни одной копеечки нет на развитие нашего проекта. Только людям. Вот они 50, переход в шестой стол. А 6 тысяч, это ваш клон пойдет в третий стол. Посчитайте, слушайте. Вот они все 24 тысячи. А на пятом столе, ой, на шестом столе, к вам пришел человек, к вам 50, к вам пришел, к вам 50, к вам пришел, к вам 50. Так это одно же место. Одно место на шестом столе получит 150, а реферальных 109. 109 тысяч рублей. То есть ваше одно место заработает 259 тысяч. А у вас сколько будет еще здесь реферальных? Сколько людей вы сможете пригласить на этот маркетинг? Сколько можете денег заработать? Да неограниченное количество. Поэтому разберитесь, посчитайте. Покупка клонов здесь тоже без ограничений. Но я никого не призываю. Вот, двигайтесь своими клонами, вкладывайте, вкладывайте. Все нужно делать в пределах разумного. В каком случае покупается клон? К примеру. Давайте разберем вот эту ситуацию. Вам срочно нужны деньги. И вы пришли в шестой стол. Значит, у вас есть партнеры. Значит, они стоят при разных позициях. Но они у вас есть. Это ваши люди. Они стоят на любом столе. Даже возьмем вот самое, что ни на есть самое маленькое. К вашему партнеру пришел один человек в пятый стол, а один в четвертом. Все остальное пусто. Нет ничего. Ну и пусть здесь вот, вот два пусть уж стоит. Потому что таких у вас матриц реально будет много. Вот реально много. Я говорю, что клоны нужно покупать только с умом. К примеру, вы ставите своему партнеру, решаете помогать. Ставите к нему бронь, покупаете клон. Клон покупаете за три. Так это вы тысячу получите, и ваш человек. То есть вы же ему помогаете, вместе их сложили, купили клон, к примеру, вот он пришел вот сюда ваш партнер вы ему помогаете и у вас на балансе у него 1000 и у вас все у вас у него партнера закрылся третий стол и он перешел по вашей брони и к нему упала на баланс допустим 7000 рублей 7 да еще у вас 2 это получается уже 9 тысяч у вас вместе плюс еще и 2 500 упала как спонсорских вам практически вы уже собрали вот сюда наклон Клон купили, ваш партнер пришел вот сюда, еще десяточку получили. Клон прикупили, получили 50 на вывод. Здесь реально вообще круто. Посмотрите, сколько теперь у вас везде как бы клонов. Здорово, да? Вы и деньги получили, и клоны у вас на подходях. То есть ваш клон придет вот теперь вот сюда, вы сами за себя опять же 50 получите, а на ваш клон три пустых места. Да здесь вообще гениально. Здесь настолько все грамотно сделано. Вы просто научитесь считать, научитесь играть как в шахматы. И тогда вы здесь столько заработаете, как вам не снилось ни в одном интернет-проекте. И вход открыть в любой стол. Ведь встречаются же люди, которые говорят, я не работаю с малыми деньгами, мне это не интересно, я хочу с малым количеством людей зарабатывать очень большие деньги. Такие люди тоже есть, и их много. И вот давайте посмотрим вот такой вот вариант. Неважно. Сразу вы зашли на 12, может быть вы просто зашли за четвертого стола, и у вас появился вот такой человек. Либо вы сами начинаете приглашать уже в четвертый стол. С первого накопления, со второго вам 7 на вывод. Вам 7. Пришел к вам третий человек, вы ушли в пятый. Это 3 человека. Встало к вам в нижний ряд 9 человек. Получается, как только они к вам встали, вы заработали 7 500 Ваши люди, вот эти же верхние, вот эти 3 перешли... К вам в пятый стол, вы ушли в шестой. Значит, вы вот здесь еще получили 10, и вот здесь 7500. Это 17500. Ваши уже доходы. Только встало 27 человек в нижний ряд. Вот это ваша общая структура. Не ваши личники, а каждый три по три. Это не проблема пригласить три человека. Получается, ваши три человека перешли к вам в шестой стол вы получили еще 150. И вот здесь закрылся нижний уровень 9. Это получается 159 тысяч. Ваш доход составил 206 тысяч рублей. Разве нет к чему стремиться? Разве вам не нужны такие деньги? А работы сколько сделано? Чуть-чуть. Плюс еще того, что... К вам стал первый, вот ой, второй сюда человек в пятый стол, от вас-то ведь что ушел? Ринвест третий стол. Вы еще получили тысячу. Встал сюда человек, у вас еще ушел реинвест и во второй. Представляете вообще, да? У вас открыты все двери. И откуда бы вы ни начали, сначала, с конца, с середины, у вас открытие произойдет всех столов. Перед вами в любом случае будут открыты все двери, и вы сможете приглашать людей на любую сумму входа. Здесь продумано все до мелочей. И ваша задача понять это, принять и доносить до людей правильную информацию. И как только все это уляжется у вас в голове, поверьте моему слову, вы бросите все проекты в интернете, потому что нигде нет таких возможностей. И это я вам говорю со стопроцентной гарантией. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните мне в личку, и я буду рада ответить на все-все-все ваши вопросы.